Нельзя забывать включать запись. Здорово, YouTube, здорово чат. Меня зовут Влад. Ты находишься на канале Кроу. Ты находишься на канале Кроу. И сейчас мы начинаем прохождение дополнения к Ведьмаку 3 под названием Кровь и вино. Это комплект дополнений. Собственно, запасайтесь чайком, садитесь в кресло, на диван, стул, я не знаю, главное, не на бутылку. Гол, <главное> короче, по атмосфере. Сегодня, вернувшись с работы домой, я решил окунуться в отличную игру. И прикупив геймпад, теперь я Попробую играть именно с геймпадом И мы, я не знаю, насмерть или боль Ну, как минимум, боль и страдания Да, насмерть я не настолько профессионален В игре с геймпада Но, может быть, впоследствии поменяем а, Поменяем сложность, да Понятия не имею, что тут нажимать сейчас. Ох, это музыка. Каменные Сердца и Кровь и вино. приветствуем, бла-бла-бла. Побочки доступны. Понятно, новая игра плюс доступна, мастер рун. Это Каменные Сердца. Угу. Так хорошо, это можно докачать. Пристрой, да? Тут все вкачано, в принципе. Все, в принципе, медитация, ремесло. Давай. Так, стоп, карта. Карта мира. Она ну, нам прямо сюда, да? посольство язвенного края а ну ну пошли Мне старика к ручью послать. А ну как поймает чего. Надо было управление посмотреть. Так. Возвание Герлту из Риви. Гербомост. Импада играть. на я что-то не вдупляю. Отдохни. Отдохни. А. А вот. Понял. Понял, принял. Файты мы сейчас вступать не будем. Мне ну не душно. Хотя потрениться стоило бы. Ну, все, все, все. Нам помощь ни к чему. Не бойся, добрый человек. Расправа наша будет скорой, и эти проходимцы уже не вернутся. Гляди-ка, Милтон. Геральт. Собственной персоной. Здравствуй, ведьмак. Идем. Поприветствуем старого знакомого, как полагается. А вы не страшитесь, ибо скоро настанет конец главенству бесправия. Кем? Какие... Бальяжные ребята. Я видел сообщение на доске объявлений. Видишь, Пальмерин. я был прав. Достаточно было пройти по следам убийцы Грифона из Белого Сада. И вот, в конце концов, мы отыскали Геральта. Мельтон де Пейрак Иран, и Пальмерин де Ланфаль. Рад видеть вас через столько лет. Уверяю, радость твоя взаима. Прости, что принимаем тебя в таком месте. Когда мы оповестили старосту, что возьмем деревню под свою опеку, он предоставил нам это место для постоя. И уверял, что это лучшее жилище в деревне. Опять ввязались в авантюру. Мы открыли, что с тех пор, как Риданский гарнизон оставил эти места, местных крестьян терзает множество несчастий, из которых наибольшее это тирания бандитов. Правильно. Вскоре разбойники прибудут в деревню, дабы собрать дань. И мы с Мильтоном намерены оказать им прием. Мы оба поклялись восставать против несправедливости и угнетения. Тебя это дело, разумеется, не касается, но будь оба. Подожди нас, чтобы мы могли изложить тебе наше дело. После того, как справимся с разбойником... А... Давайте поможем. То есть вы собираетесь выйти к бандитам и сразиться с ними? Пальмирин сперва желает возвать к их совести. Но мне кажется, что этого будет недостаточно. Это точно. Нужно дать им шанс. Не раз и ни два бывало, что закоренелый грешник сходил с пути злодейства, выслушав слова осуждения. В этих краях такого не случается. Даже если они не внемлют моему внушению, мы будем знать, что сделали все, что в наших силах. Будь по-вашему. Если Пальмерино подведет его риторика, я вам помогу. Замечательно. Значит, подождем прибытие разбойников. Заодно попробуем пофатиться. Едут! Едут! Слышите, похоже, прибыли ваши разбойники. Так выйдем их поприветствовать. какая-то кара громкие жесть Слушайте, нечестивцы. Это он нам. Вам, вам. Я, Пальмирин Делонфаль призываю вас к раскаянию. Смотритесь в ваши сердца. Или вы не видите, что они черны. хе вот потеха. Но ну, дела. Не годится притеснять слабосильных и грабить их имущество. Сойдите с пути преступлений, и мы оставим вас в покое. Ну ладно, пошутили, посмеялись, а теперь валите отсюда. А то я сейчас терпение потеряю, а вы еще кое чего. Не, погоди, Зон. Они такие потешные! Может, еще фокусы какие покажут? Эй, комедианты! А жонглировать умеете! Или так, чтобы. Один огнем дышал, а другой пердел, а? Я огоньком могу дыхнуть. Благородный полимерин дал вам шанс. А я даю совет. Делайте, как он говорит. А то что? А то будете вы драться со странствующими рыцарями на службе княгини Тусента. Они такие, как вы, на завтрак с кашей едят. Их трое, а двое в железке закованы. Вернемся к попозже. Баба какая-то их прислала. Выходит, мы боимся баб из комарохов? А, -а, -а оскорбили княгиню, ай нехорошо. Такого оскорбления мы не оставим безнаказанным. Клянусь, Саплей! Вы заплатите за него собственной кровью. Во имя журавля! К бою, негодяи! Государь. Я не понял, короче. что то файт вообще не задался. Я, я офигел, честно. Честно, вот, э, тупо офигел. Так, так, так. Я Блядь сложно я не понял как таргет вернее я не понял как блоки ставить вот это пока для меня загадка я просто гений я не смотрю в настройки как кнопка за что отвечает поэтому вот такое случается порой я люблю что так жестче, короче и без инструкций А, сука. Так, тихо. Обидно было. Обидно. Я чувствую, что эта серия закончится с тем, что мы закончим один файт, короче, и все. <laughs> Хватит. Что-то пока вообще непривычно. Я, блядь, не знаю. Алло? Я точно одет нормально? У меня точно тот шход, который на мне должен быть. У меня точно нормальное оружие. Потому что у меня такое впечатление, что мне дали первого уровня оружие, блядь. Рюкзак Да хуя всего. Да хуя всего бесполезного. Что у нас тут? Ну и почему это не работает? Законодательство, здоровья. Так, хорошо. эликсиры осадка сиро очищение Да, чувствуешь, что нужно Квен делать. Надо делать Квен. Медических тварей. Повешенного. А вот, давайте наложим масло, да. Тихо. Ч ⁇ пиздо, Сейчас я тебя устрою, блядь. Да и балли с револьвером стрелять из дюки. простой отошел сука Чист. Ты Нехорошо. Черт. иди сюда думал он умер Сочист. задрал господь сочи лута говно какое-то блять цветы блин. нахрен мне эти цветы че по трупам ушена рыба ну пойдет хавчик ну у меня это получилось серьезность человека который не играл на геймпаде долгое-долгое время я думаю это нормальный результат неприличный но такой э, адекватный э, шкура может пригодиться Все. Что же они не выходит? Ведь все уже кончилось, мы одолели негодяев, освободили деревню от угнетателей. А я вас предупреждал: они боятся вас не меньше, чем бандитов. Так что на цветы и фанфары не рассчитывайте. Здесь не тусен Правду говоря, что на сегодня даже благородный поступок обращается в ничто. Время возвращаться домой. Да. И мы вернемся. Пойдем, Геральт. Мы должны представить тебе наше послание. Пойдем. Ну, говорите, что... <клес> Мы должны передать тебе все послание от ее сиятельства княгини, Ибо традиция... Ибо традиция в Тусенте это святое. Ясно. Благодетельный Геральт, Усмиритель всяческой нечисти и чудовищ, кой на погибель безоружным по свету рыщет. Никогда еще не слыхали, чтобы отказал ты невинным своей помощи, а вдовам и сиротам спасения не дал. Прибудь же на нашего звания, спаси нас от бести, коя кровь проливает на улицах, равно страх, сея в сердцах состоятельных и убогих. Молит тебя о помощи, многомилостивая покровительница несчастного города. Ее сиятельство княгиня Анна Генри. Ответишь ли ты на зов? Uh. Еще никто и никогда так горячо и так учтиво не убеждал меня принять заказ. И раз с официальной частью покончено, расскажите-ка об этой бестии. Речь идет о чудовище, так? Со всей уверенностью, хоть никто и никогда его как следует не видел, находили только тела людей, умерщвленных страшным образом. У нас есть рисунки, сделанные со слов людей, которые якобы видели бестью, но все различаются. По-моему, все свидетели лгут. А сколько чудовища убило человек? Двоих. Едва ее сиятельство узнало о второй жертве, она отправила нас за тобой с обещанием наградить тебя землей и состоянием в золоте, если ты согласишься прибыть. Плохо дело, Геральт. Беся неуловима. Говорят, она владеет черной магией. Убитые были людьми благородного происхождения. Облизится большой турнир. Так, разузнаем побольше. Откуда мысль, что бестия владеет черной магией? Первая жертва пропала из за стола накрытого к вечеру Сотрапезники были заняты беседой и только через минуту кто-то обратил внимание на открытое окно. Вскоре на улице раздались крики, поскольку обнаружили труп. С другим убитым была похожая история. Он сидел заперевшись в комнате. По дому сновали слуги не охраняло стража. Но бестия выволокла его как-то на городской рынок и... там убила. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал. Кого, блядь. ...таких созданий, от которых защищают меч и панцирь. а бестии же ничего не известно, кроме того, что она неуловима и убивает без труда и без видимой причины. Так. на эту бестью уже охотились странствующие рыцари например Ха. пробовали подманить чудовище но ничего хорошего из этого не вышло без ловко и умная избегает засад нападает внезапно. она как призрак нам нужен опытный следопыт и знаток чудовищ. одним словом ты ну да я турнир что за турнир? Вы упоминали о турнире. Почему княгиня его не отменила? Уже поздно, все гости прибыли. На арену выйдет свет рыцарства всех земель. Среди них родня императора. Действие может представлять угрозу не только для подданных ее светлости. А если погибнет иноземный аристократ, будет скандал или дипломатический инцидент? Я принимаю этот заказ. Вот вспоминаю я все заказы, которые получил от коронованных особ и что-то не припомню, чтобы после них у меня была хорошая жизнь. Надеюсь, ты не собираешься отказаться. Нет, просто воспоминания нахлынули. Княгиня, как я помню, довольно требовательна. То есть ты принимаешь заказ. Великолепно. Нужно отправляться как можно скорее. Мы долго разыскивали тебя по большакам, а время не ждет. Я готов отправляться. А, значит, в Тусент. В Тусент. Тусент. И туда мы отправимся на следующий, в следующей серии.